Всем привет! Хочу рассказать про программы для раскрутки сообществ и личных страниц. В ней простой интуитивный дизайн, который позволит справиться любому пользователю. В программе есть все необходимые случаи, вот только несколько примеров. Блок Парсер соберет для вас целевую аудиторию. С его помощью можно осуществлять поиск пользователей, поиск групп, поиск лайков, поиск видео и фото. Кроме того, с помощью программы можно искать людей по сообществ и друзей без особых усилий, а функция автоответчика не оставит без внимания ни одного пользователя. Теперь нет необходимости отвечать на сообщения. все за вас сделает автоответчик. Его можно настроить таким образом, чтобы он моментально отвечал людям, написавшим сообщение с определенным текстом. Блок разошлет рекламу, сообщение, раскрутить группы без участия пользователей. К вам придет только живая аудитория. Используя программу для рассылки ВКонтакте, вы подниметесь на ступеньку выше вашем бизнеса. Все, что от вас требуется, это желаемый текст, необходимый для рассылки сообщений ВКонтакте вместе с картинкой Кроме всего прочего, возможно разместить в вашем записи как обсуждение, так и комментариях. Еще очень полезные блоки – это Лайкер и Инвайтер. Большое количество лайков привлечет живую аудиторию, а Инвайтер пригласит друзей в группу. Простой и понятный алгоритм сделает все за вас. Вы сможете настраивать программу так, как нужно вам. В описании под роликом вы найдете все нужные ссылки и начните продвижение прямо сейчас. Но это еще не все. Одноклассники, как же без них? Такие блоки, как парсы, рассылка, глаз, инвайт, и, конечно же, автоответчик. В общем, все так же просто, как и ВКонтакте. А блок «Гулялка» оставит след на всех нужных страницах. Поставит глаз или поставит оценку фотографий. И это еще не все. Вы сможете зарабатывать 30% от продажи программ. Получив такие инструменты, не нужно уметь приглашать. Вы с легкостью найдете целевую аудиторию. Итак, ссылки в описании под роликом. Не забываем ставить лайки и дизлайки. Всем успешных продвижений. И спасибо Дмитрию за такие чудные инструменты. Удачи!